Например, теоретически конструкция понятна. то Есть есть то, что есть, есть то, что хочу, между ними какая-то эмоция. Да? Эмоция – это какая-то энергия, которая, по идее, должна тебя из того, что есть, перевести в то, что хочу. Следующий вопрос будет о том, насколько эта эмоция адекватна. То есть, другими словами, насколько она тебя реально из точки А переводит в точку Б. То есть, насколько она тебя из текущей ситуации переводит в желаемую ситуацию. Большинство людей этого сказать не могут. Они говорят, нет, просто вот у меня есть ситуация, есть эмоция. Там, злюсь, например. да. Ну и насколько эта эмоция решает твои проблемы? Ни насколько. А теперь представь себе, у тебя близкий человек, а он с тобой еще в эмоциональном слиянии, да, и ты когда злиться начинаешь, он чувствует эту злость, а у него у самого там еще багаж как бы, да, вагон и тележка на тему там злости, как его там мама ругала, папа ругала, еще кто-нибудь ругал, там у него на эту злость включается какой-нибудь страх, а ты с ним тоже в эмоциональном слиянии, у тебя тоже включается страх, ну и поехали под откос, да? то есть в итоге приехали. Где там э, ответ на вопрос, чего мы хотим в этой ситуации? Да нигде. Просто поругались, да, просто друг друга эмоционально избили, и на этом все закончилось. Да? Потом сидим, отдохнули, ну и по новой опять по кругу. Да? То есть никакой осознанности здесь нет. Если бы мы вот научились хотя бы вот этой простой… Ну, тут как бы, конечно, яма глубока, потому что по большому счету наблюдение очевидного, понимание авторства, способность отличать свои эмоции, понимать куда они ведут, способность там потребности свои определять, и уж тем более способность что-то запрашивать адекватно, это, конечно, абсолютно такая задача для, для Геракла. Но с другой стороны выхода нет, потому что если я не научусь открываться и показывать это другому человеку, а тот другой человек не научится это принимать, то есть не научится понимать, что за конкретные действия, которые вызывают у меня эти реакции, да? что я чувствую на самом деле. Какие вот эти потребности, да? потребность жизненной энергии, это же не просто так, там, да? я там что-то хочу, непонятно чего. Нет, для меня это жизненно важно. И там конкретные действия, которые я прошу, потому что когда я о чем-то человека прошу, он же может ну, отказать, например, да. А если он откажет, тогда что делать-то, если он отказывает? Придется, наверное, признать, что нет у нас никакой близости, раз он не может это сделать. А это вот как бы нас... я не хочу. Ага. Извиняюсь, что перевела, у нас тут вопрос от зрителя. Девушку зовут Светлана, она написала, а кто должен быть инициатором близости, мужчина или женщина? Ну, в отношениях на самом деле слово «должен» нет. Вообще говоря, мы возвращаемся к одной формуле, которую я уже произносил. Да? Держитесь за себя. Первым делом, если ну, если я чего-то хочу, я всегда начинаю за себя, э, себя что-то делать. Да? Я понимаю, что если я реально тут чего-то хочу, то. Кстати, есть еще один момент такой важный, да, что понятно, что я могу эти пять точек баланса я могу сделать за себя. Да? вот Как мы уже говорили, там два, как бы два потока, да, я могу то есть, открыто, честно, э, с, ну, знаю, с уязвимостью, да, выразить собственное состояние какое-то, да, то есть, прям проговорить, да, там, конкретные действия конкретные там чувства, потребности и запросы. Но с другой стороны, если передо мной там расстроенный человек, он тоже как-то там, понятно, что он никакой формули не будет же следовать, как бы, да? ты же не можешь ему сказать, короче, давай тут со мной общайся, да, по пяти точкам баланса, он тебе скажет, чего сейчас тебе, по голове тебе отдам просто. То есть тебе приходится за него это делать, тебе приходится за него выяснять, что случилось, при чем тут он, что он там чувствует по этому поводу, что он хочет, да, и что он хотел бы, чтобы произошло. Мне приходится делать и за себя, и за того парня. Но с другой стороны, если люди в близости понимают, ну как бы оба человека это понимают, то тогда они могут друг друга в этом как бы поддерживать. То есть не впадать вот в эту да там реактивность какую-то обоюдную, зная, что ну, если ты хочешь от этого человека что-то получить, ну начинай с себя. Ну собственно мы это в самом начале говорили, да, начинаешь с себя, а там, как говорится, человека подтянется. Но есть еще один аспект, он очень важный. Он заключается в том, что... Очень многие люди, когда вступают в отношения, у них эта вот самая близость, она больше такая иллюзорная, то есть это не столько близость на самом деле, сколько надежда на то, что это может произойти. И проблема заключается в том, что если систематически применять пять точек баланса, то есть каждый раз прояснять, что произошло, чье это, ну, что я переживаю, что я хочу, да, и о чем я могу попросить, то ты можешь довольно быстро прийти к состоянию, ну, которое называется критическая масса, то есть ты увидишь, что действительно систематически пытаясь делиться этим с другим человеком, ты систематически наблюдаешь, что, ну, твой запрос не проходит, то есть он не получается у тебя. И тогда в какой-то момент ты вынужден будешь признать, что, пожалуй, вот конкретно с этим человеком у тебя эту самую близость простроить не получается, просто и все. И это тоже, в общем, факт жизни. То есть, там, не знаю, у меня есть такой тоже смешной пример, тоже там больше из практики, такой, да. У каждого человека есть свои там, шаблоны поведения, да, и мы знаем, что ну, другие люди не меняются и надеяться на то, что они там как-то возьмут, изменятся. Довольно тщетная надежда. Вот. Если, грубо говоря, ну, пример такой сельскохозяйственный. То есть, если, грубо говоря, у тебя там во дворе стоит яблоня и на ней растут яблоки, да? то есть это вот то, что она дает, то, что она может дать. А ты яблоки не любишь, ты любишь арбузы. Но как-то так получилось, что у тебя во дворе не бахча, а у тебя вот яблоня. И ты каждый день выходишь во двор, подходишь к этой яблоне и говоришь, дай мне арбуз, пожалуйста. А яблони говорит, у меня нету арбузов, у меня только яблоки. И вот, и вот как бы скушай яблочко. А ты не то, что там яблочки совсем не любишь, но просто не в таком количестве. да. И вот очень часто бывает такая вещь, что человек находит себе, то есть он любит арбузы, но он находит почему-то себе эту яблоню, и вот он эту яблоню тиранит, ее там 5, 10, 15, 20 лет, дай мне арбуз, дай мне арбуз, дай мне арбуз. А яблони не может. И тут уже вопрос как бы не к яблоне, потому что яблони – это яблони. Это вопрос к тебе. Почему ты к яблоне ходишь за арбузами? Да? Ну, допустим, ты поначалу в темноте не разобрался, там, да? что там растет на этом дереве. Это понятно. Потому что когда люди встречаются обычно, они не очень понимают, кто вот тут, -тут перед ними стоит и вообще, что там он, что у него там, груши, мандарины там, или яблоки, или арбузы. Но через какой-то момент вот, ты же понимаешь, то есть ты можешь человека потестировать, проверить. Как вот справедливо, когда было кем-то замечено, да, что очень странно вообще у людей в отношениях вещи работают, то есть люди, и такие, я тебя, а потом через там годик к другой, ой, ты что-то какой-то не такой, как я думала, да, или там не такая, как я думал, и типа разбегаются. По идее это какое-то странное положение дел. Мы же понимаем, что когда мы встречаемся, мы друг о друге ничего не знаем. Надо как бы посмотреть, кто это, что это за человек, да? как бы, ну, вот, применяем те же пять точек балансов в тестовом режиме, там, да? То есть какие-то ситуации у вас будут происходить. То есть не бежать там с скоропалитным решением, что все, это процентов моя половинка, да, и теперь я там буду ее мучить тем, чтобы она на себе там арбузы выращивала, и вот, чтобы потом обломаться в конце и убедиться, что 10 лет прошло, арбузы так и начали расти. Это очень такая распространенная тоже у людей иллюзия, что можно других людей там, сделать какими-то другими, да? хотя ты в вот в упор видишь, там, какой он, и что он умеет, что он не умеет. Вот. Так что тут, короче говоря, сухой остаток – держись за себя. То есть никто здесь никому ничего не должен, здесь по идее каждый человек должен только самому себе быть честным перед самим собой. Если он будет честен перед самим собой, то довольно быстро он разберется, да? то ли он… тот ли он… Характер нашел для себя, с которым у него все склеивается. Или он, я не знаю, или он там кого-то другого может себе лучше поискать и не мучить ни себя, ни другого. Потому что очень почему-то у нас в обществе вот эта вот тема распространена. Я очень сильно подозреваю, что это вот какое-то именно стереотипное мышление вызывает у людей вот эту вот уверенность в том, что можно переделать другого человека или что можно в отношениях оперировать словом «должен».